друзья всем привет хочу сказать огромное спасибо кто поддерживает мой контент и мое основное направление на youtube канале это покер также хочу отметить что что я не топовый игрок и наверняка у вас успехи лучше чем у меня я просто игрок-любитель который решил когда-то сделать этот канал специально для вас чтобы увидели как вживую играют обычные игроки на вроде меня хочу также напомнить что с покерами я знаком с 2009 года плотно играл первые пять лет Потом, но не то что наигрался, я продолжаю играть, но уже по настроению. Наверное, правильно сказать размеренно. Максимальное мое открытие столов одновременно доходило до 30. Это было здорово, это был настоящий экшен. Я думаю, меня поймут прекрасно регуляры, если кому не известно это слово. Это игроки, которые играют на постоянной основе и даже есть такая возможность, что они зарабатывают покером и живут только этим. Хотя я раньше тоже относился к регулярам, так как я уже сказал, сидел сутками, и в день у меня, помню, доходило до 180 турниров, которые я сыграл, помню, в ноль. Ну, там где-то плюс несколько центов, скажем, 0-30 центов у меня получилось заработать за этот день. Но уж если речь пошла обо мне и о почери, то продолжу хорошую мысль. И на мой взгляд, это важная мысль, по крайней мере, для меня. Я являюсь плюсовым игроком на дистанции. Что такое дистанция в Poker? Думаю, почитайте в интернете. Что мне удалось купить на эти деньги? Может и там будет интересная эта информация, поэтому готов поделиться с вами. Как я помню, поначалу это была брендовая одежда Poker Stars. Да. Забыл сказать, что это мой любимый покер рук. Играл в нескольких румах, регистрировался, думал, может быть, каким-то образом мне понравится другой рум. Но все безуспешно. Я играл и в пати-покер, и на титан-покер. Недавно я поиграл на Red редстаре, ну и многие другие покер-румы, которые я попробую. Так сказать про покер-старс. Это не реклама, это чисто мое мнение за все проведенные годы за покерным столом и вообще в общем Здесь и топовая служба поддержки, и большие призовые. И вам не придется долго ждать начала турнира. Или турниров, ну их просто много. Всегда идет рост по призовым. Каждый год новые турниры, миллионы оборотов по деньгам и выплатам. Уважение к игрокам, честность и многое другое. Можно перечислять и перечищать плюсы этого рула. Поэтому Покер Старс на данный момент, на мой взгляд, считаю, является самым. Высококачественным румом, вообще, где вы можете провести спокойное время и можно позаработать и отдохнуть. И думаю, что многие игроки, которые знакомы с покером, поддержат меня в этом. Да, на чем я остановился? А, что же я покупал на эти деньги, которые мне переводили на счет? Это, как я уже сказал, была брендовая одежда «Покер Старс». Это подтверждается, если вы посмотрите видео на моем канале, то увидите в некоторых роликах разную одежду от PokerStars. Stars. Также некоторые аксессуары мне уже стали за определенные годы малы, и я кому-то то подарил, то просто отдал. Ну вот так получается, когда вы растете. И также я приобретал бытовую технику, у меня тоже все это с покерных денег. Ну, на вскидку сейчас приходит мысль о большом телевизоре LGA 4 k Это хороший телевизор, который я приобрел а, в магазине MVideo а, в том году. Также сбылась моя меч мечта в том в плане, что я купил хороший бомбовский компьютер, как я уже говорил, видео у меня... Мой старенький компьютер, вроде он и был хороший, но он не тянул уже то покерное программное обеспечение, которое был на Покерстан. Кому интересно, можете посмотреть видео по ссылке выше или в описании. А также, друзья, хочу попросить вас поддержать меня с этой покупкой этого бомбовского аппарата. Но я не могу сказать, дорого или дешево я его взял, так как я не разбираюсь в них. Просто прислушался к совету менеджеров и купил их. На данный момент это космический компьютер, все летает на ура, нет торможений, так сказать, меня все устраивает. В общем, я доволен результатом своей игры. Хотя меня называют иногда фишом, но я не обижаюсь на людей, фиш так фиш. Главное, что у фиша есть хорошие результаты, это хорошие дорогостоящие покупки с покера. Надеюсь, что меня выстрелит, и я посерьезнее стану относиться к покеру и заработаю еще кучу денег. К всему сказанному хочу добавить, что меня приглашали в другие румы не только играть, но и работать. Приходили письма, мол, вы регуляр, мы хотим вам предложить, так сказать, по-русски работать у нас. Как я помню, мне предложили рассмотреть такие вакансии, как тренера, комьюнити, типа разработчика сайта и еще четвертая профессия, но я забыл, как она называется. И это все относилось к покеру. На некоторых румах требование было знание английского языка, но мне известно 3-5 слов на английском и все. То есть нужно учиться, учиться и учиться. И в тех румах тоже давали обучение. Но я, наверное, один из немногих, которые не сильно любят учиться, поэтому, как вы догадались, я везде написал спасибо за предложение. Но плюс к тому, что единственное, что мне может, было бы по душе, это тренерская работа, но я что-то не виделся тренером в этом деле. Поэтому на письма я отвечал спасибо, спасибо, спасибо. Что еще было интересно в покере? Бывает, спрашивают подписчики, мой самый крупный заноз. Но в основном меня иногда в день доходило до 200 долларов, и как-то долго на этом все стояло, и я не мог побить этот рекорд. Но вот так получилось, что мне удалось обойти 8060 участников и заработать хороший приз с учетом входа за 2 бакса. Мне выпало первое место, и это уже было побольше. Приз, за да, первое место ставил 1436 долларов и 28 центов. Но это, как вы поняли, все досталось мне. И тут хочу сказать огромное спасибо руму Покер Старс за такие хорошие призовые. Кому интересно узнать, как мне удалось выиграть такой большой турнир, то можете посмотреть и поддержать меня по ссылке над этим видео. Или после просмотра данного ролика вы найдете это видео в описании под данным видеороликом. Друзья, думаю, что остальную информацию вы сможете найти в моих плейлистах. Прошу поддержать также подпиской и желательно оставить свой комментарий, чтобы я мог как-то обратить на вас внимание и поблагодарить вас за поддержку. Друзья и подписчики, спасибо, спасибо и еще раз спасибо вам за поддержку, за то, что вы остаетесь со мной, верите в меня и самое главное у нас с вами идет на канале взаимопонимание. Пишите свои вопросы, если смогу, то обязательно вас поддержу ответом или создам видео по вашей теме, но опять же, если я буду что-то в этом понимать и владеть информацией. Дальше рекомендую вам ознакомиться с моим каналом, всего вам доброго, увидимся в следующем видео. Так. Еще у нас такое место с красивой дорога метр три шириной, можно ехать на машине. Вот слева у нас море. Гуляем по парку красивые деревья разные. черные, Поехали Красиво так. Там море Туда пойдем Сейчас попробуем заснять Тут такая вот бухта не, не подходи, Олег, близко, зачем? Ты смотришь в одну сторону, а идешь в другую Давай отходи оттуда как на картинке, на каких-нибудь красивых обоев ты аккуратно тут ходи, видишь, вода, вода чистая шторм, а представляешь, когда спокойное да, море вот бы приехать сюда, палаточку отдохнуть А что, здесь хочешь остаться? Остался, Остался. Остался Здесь я не знаю как Это Еще время надо брать 2-3 дня У меня Ты Оля она снимаешь, бы, тоже осталась да. Я снимаю, да что, Оставайтесь